Президенты правительства приняли решение о награждении в честь юбилея победы в год 75-летия наградить медалями 75 лет победы тех людей, кто воевал, кто ковал эту победу здесь у нас в тылу. Сегодня среди нас присутствуют такие люди, и я с большим удовольствием хочу вручить им. ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ Юбилейной медалью награждается Борисов Михаил Кириллович, Труженик тыла. Награждается Гончаров Митрофан Сергеевич, Труженик тыла. Черт, тут не купилась.